Самые интересные места в Польше. Морское око, заблудшие скалы, Крутыня на Мазурах, Славинский национальный парк, Замок крестоносцев в Мальбарке, Разноцветные озера, Замок в Мошне, Соляная шахта в Величке, Бебжанский национальный парк, Статуя Иисуса Христа, Кривой лес в Польше, Озеро Салина, Путь Орлиных гнезд, полуостров Хель. Если вы хотите еще больше узнать информации о этих местах, я оставлю обязательно ссылочку под этим роликом.